Друзья, всем привет. Еду в Нарву, есть время немножко поделиться с вами новостями и рассказать очень интересную историю, которая случилась со мной недавно, буквально пару дней назад. Вы, наверное, помните пост, который я поставил по поводу событий на Украине, видео, которое я записал о том, что Украина разная о том, что там живут разные люди, и о том, что абсолютно большинство, э, абсолютное большинство людей, проживающих на Украине, это разумные, хорошие люди, с которыми всегда приятно иметь дело и общаться. В связи с этим видео, которое набрал там за пару дней более тысячи просмотров и кучу комментариев, ну и плюс пост, который я оставил, тоже там набрал несколько тысяч просмотров и кучу комментариев. 200 человек, наверное, там поддержало меня публично И как минимум в два раза больше написали в личку Люди боятся Люди просто боятся выражать свою точку зрения Так вот, в связи с этими всеми историями Со мной связался крупнейший датский новостной канал Телевизионный Они приезжали в Эстонию И ездили в Нарву, в Усть-Нарву В Идавирума, в Таллинд. Марту в разные города и пытались у людей брать интервью и выслушать, выслушать альтернативную точку зрения. Одно дело то, что дает нам эстонская официальная масс-медиа, то, что говорят эстонские политики, то, что говорят европейцы, другое дело то, что думают люди. Вот они хотели услышать, они почитали мой пост и хотели услышать альтернативную точку зрения, у того, кто не боится ее высказывать публично. Мне позвонила журналистка, говорит, я такая-то, такая-то, представилась, говорит о том, что, вы знаете, я хочу записать с вами интервью, хочу подискутировать, именно подискутировать и записать ваши мысли на видео и выставить интервью на нашем новостном канале, крупнейший в Дании, еще раз повторюсь, для того, чтобы датчане имели возможность услышать другую точку зрения и другие факты. Я ей говорю, а вы уверены в том, что что вам разрешат сделать это? Вы уверены в том, что вы сможете выставить со мной интервью до 2-3 часа, сколько вы хотите? по всем тем событиям, которые сейчас происходят на Украине. Она говорит, да, я уверена. Я говорю, ну хорошо, мне важно, чтобы это не было потери время, потери времени, потому что ну куча дел, куча встреч сделок. я не хочу на пустую болтовню тратить свое время. Да-да, хорошо, хорошо, все, проблем нет, договорились, приехала ко мне домой вместе со съемочной группой, бригадой, камерами профессиональными там. И так далее, и так далее. Я сразу сказал, что я на интервью буду давать на английском языке, для того, чтобы не было разночтений. Благо, образование позволяет. И буду говорить не то, что принято говорить, а буду говорить те факты, которые я путем анализа и путем своих ушей и глаз... Я воспринимаю как данность со слов Зеленского со слов Турчинова со слов э, всех лидеров Майдана Порошенко Авакова э, европейцев Виктории Нуланд и так далее она очень сильно удивилась потому что она решила что я путиноид такой вата такой тупой э, баран который э, просто декларирует пропаганду и все когда пришла ко мне домой, она очень сильно удивилась, потому что сначала она начала задавать вопрос, чем я занимаюсь. Мое отношение к Эстонии. Увидела, что мой дом в Эстонии, семья в Эстонии, что я очень люблю эту страну, живу здесь, работаю, даю рабочие места, зарабатываю деньги себе и другим. Создал сообщество большое, очень большое сообщество. Провел самое массовое мероприятие в прошлом году в Эстонии в условиях пандемии и связываю свою жизнь с этой страной. Что не мешает мне быть русским и любить Эстонию? У нее все в голове, это никак не могло уложиться, но ну, вроде как потом уложилось. Что оказывается, да, можно быть русским и любить Эстонию. И объяснилось, что все мое окружение такое, что мы не хотим жить в России. Я сам жил, работал в России семь лет. Я прекрасно знаю российские э -э -э Реалии не по наслышке, а на собственной шкуре Я знаю, что такое коррупция Я знаю, что такое взятки Я знаю, что такое российские суды Я знаю, что такое бандитизм, криминал российский Я знаю, что такое рейдерство Я знаю очень много минусов в жизни в России Но это не мешает мне Воспринимать правду и говорить правду Как плохое, так и хорошее Что я постоянно делаю на своем фейсбуке Как плохое Про Россию говорю Так и хорошее с этого началось наше интервью ну и потом это было первое для нее удивление она думала, что здесь сидит такой прям агент русский сидит и такой пропагандирует Путина истории ну и следующий вопрос человек задает ваши источники информации откуда вы берете информацию я говорю, вы читали мой пост она говорит, да я говорю, скажите мне, там что-то неправда написано? Там что-то из изложенных фактов неверно, Неправда? Она говорит, я не знаю. То есть человек пришел на интервью, журналист, профессиональный. И она не проверила факты, изложенные в моем посту. Вообще. И тут я начал ей открывать глаза. Я говорю, ну смотрите, мы живем в 21 веке. У нас тут отключают, электри... отключают телевидение. Что очень смешно, потому что в 21 веке, но ну, есть IP, ТВ, есть куча разных э -э -э, интернет-провайдеров, через которые можно смотреть российские телеканалы любые. Я говорю, смотрите, говорит, у меня половиной тысячи телеканалов, я их вообще не смотрю, потому что я телевизор уже не смотрел там пару лет. Я его использую для того, чтобы новогодние обращения посмотреть или спортивные мероприятия какие-то, Олимпиаду там или Чемпионат Мира, вот, вот для чего мне нужен телевизор. Все. Но в принципе у меня 3,5 тысячи каналов. Армянские, украинские, казахские, эстонские, российские. Все, пожалуйста. Вот я включаю телевизор, показываю, у нее бах, челюсть отвисает. Она говорит, так отключена же Россия. Я говорю, да это для, это для в, в умах эстонских чиновников в 21 веке отключать телевидение и думать, что вы там что-то отключили. Ну, это просто смешно. Это настолько убого, что показывает уровень мышление образования эстонских чиновников Которые за это отвечают Это первое Второе Как я уже говорил, телевидение вообще не смотрю Есть интернет И есть телеграм-каналы Открываю телеграм-каналы Вот смотрите, телеграм-канал Нехта Созданный против Лукашенко Созданный прямо перед революцией В Беларуси, которая не удалась Якобы случайно так получилось, что он создан прямо перед этой революцией. Там 2 миллиона подписчиков. Там ни одного хорошего слова про Россию вообще и про Белоруссию. За все время э, за все время работы телеканала Телеграм-канала Нехта они не написали ни одного хорошего слова ни про Россию, ни Белоруссию. Только помои льют с утра до вечера. Это уже о многом говорит. Люди льют помой с утра до вечера. Вот. Это говорит об объективности подачи информации в этом телеканале Ну ладно Это вот один источник Это то, что они показывают по российскому телевидению Это вот их точка зрения Вторая точка зрения Есть телеграм-канал украинской армии Где украинские солдаты э, Сливают видео И ставят видео Якобы своих побед Туда же ставится сводка ВСУ По событиям, которые происходят на Украине на сегодняшний день. Сводка ежедневная есть э, чувачки, которые э, берут сводку российского генштаба, берут сводку э, ВСУ, совмещают их между собой и на основании этих сводок, и на основании того, что люди с городов, жители пишут и э, извещают, на основании этого делают сводку событий каждый день. Это очень просто. Причем это же не секрет. Сводка ВСУ дается в прямом эфире сводка генштаба России дается в прямом эфире. это очень легко соответственно ты всегда можешь увидеть разницу но как правило разница небольшая разница в подаче информации в акцентах в акцентах ну иногда украинский генштаб почему-то путает города нахождение географические нахождения городов на карте они умудряются перемещать города там 20-30 километров для идиотов которые вообще не тупо ничего не соображают но это ладно как говорится мелочи жизнь но главное Общая ситуация понятна. В 21 веке в интернете все можно видеть и читать. Я говорю, ну хорошо. Она говорит, вот вы утверждаете, что на сегодняшний день в Украине и в украинской армии воюют нацики. Объясните, пожалуйста, свою позицию. Я говорю, очень просто. Это, говорю, это, это прям совсем просто. Берете форму украинских нацбатов и смотрите, что у них написано на шевронах, что у них написано на груди, какие у что у них написано на знаменах, какие у них знамена, какие у них приветствия бандеровские и что они сами пишут у себя на фейсбуке, вконтакте, там, везде, где угодно, в том же телеграм-канале. Что они сами говорят про русских. Это очень просто. Берете... Facebook, YouTube, Google, что угодно Ставите Видео о сожжении живьем Живьем людей В Одессе Живьем 48 человек умерло от ожогов И более 100 С различной степенью тяжести в больницах оказалось Берете и смотрите это видео Правосеки сами ставят это видео у себя на Фейсбуке сами снимают, сами ставят и пишут с гордостью, Ждем вату я беру показываю журналисту это видео говорю, смотрите, людей живьем жгут и с гордостью об этом говорят у нее вылупились глаза отвисла челюсть, она сидит, смотрит в шоке, она говорит, это же первый канал я говорю, показывает первый канал кто снимает и кто ставит, смотрите а почему у нас в Европе не было я говорю, так у вас в Европе Ничего этого не показывают. У вас в Европе не показывают, что детей сколько убили, сколько мирных граждан убили, сколько, сколько в Одессе сожгли людей, сколько в Киеве покалечили людей. У вас же это все не показывает. Сколько, как люди ехали в автобусе, их вытащили, избили, покалечили. У вас же это не показывают, те же самые нацики, как ветеранов во Львове. Видеозапись ветеранов во Львове на 9 мая сбивают. Ну посмотрите, это все есть в интернете. Это сами же участники событий снимают. Это не постановка Мосфильма. И не Первый канал это снимает. Это снимают люди, участники событий. Вы с ними собрались спорить? Или вы их будете объявлять, что они агенты Путина? Или Зеленский сам, который утверждает, что э, если ты русский, то тебе надо... Это, это большая ошибка. Тебе надо уезжать в Россию. Это в 21 веке президент государства говорит, в котором больше половины людей... Говорят и думают по-русски Больше половины И издает закон Закон, о котором русские считаются некоренными жителями Украины И я все это показываю журналистке этой После этого я показываю выступление Зеленского в Мюнхене На э, киноконференции по безопасности в Европе Где он говорит о том, что Украина будет выходить из э, Будапешского меморандума Потому что Украину не принимают в НАТО И будет создавать свое собственное ядерное оружие и у нее опять отвисает челюсть, она э, сидит, она этого всего даже не знает. Вы понимаете, насколько у них слабый уровень информированности, они вообще даже этого всего не знают. Я показываю ей интервью Зеленского, где он об этом сам говорит, на стоя на трибуне в Мюнхене. Это не Путин сказал, это не российская пропаганда, это Зеленский сам сказал, Русский убирайтесь вон. Это Зеленский сам сказал про ядерное оружие, про выход из меморандума и так далее. Я ей показываю интервью Арестовича, глава безопасности на, на, Украины, где он говорит о том, что у нас нет другого пути, только большая война с Россией, победоносная война с Россией. И только через эту войну мы можем войти в НАТО. Я показываю видео, вот он говорит, смотрите. Это же все есть в доступе. А у нее опять челюсть отвисает, она опять сидит, не понимает, в шоке просто. Она просто в шоке, не понимает, что происходит. Она говорит, у нас этого всего нет, я говорю, так у вас и Russia и тоже э, закрыты по всей территории Украины, э, Евросоюза и мира, в Великобритании, в, в Евросоюзе, в Америке. Она говорит, это пропаганда российская, я говорю, кто это решил? Кто решил, что вы не пропаганда, а это пропаганда, и почему вы считаете своих западных зрителей, западных людей баранами, которые не в состоянии разобраться, Чего вы так боитесь, если это тупая пропаганда, чего же вы ее так боитесь? Ну так люди разберутся сами, где ложь, а где не ложь. Они посмотрят и разберутся. Она, ну да, ну да. Я говорю, вы просто людей берете и лишаете права на информацию. Лишаете права самим разобраться, где лошадь, а где правда. И каждый раз, когда я прижимал ее фактами к стенке, каждый раз она резко меняла тему, резко задавала вопросы резко уходила от дискуссии то есть я понял что все они работают по одной методичке когда они видят что их прижимают фактами к стене они резко меняют тему разговора уходят закрывают дискуссию и тут же не как бы второй следующий вопрос и каждые вопросы у нее строится таким образом что ты уже изначально виноват что ты уже изначально не прав. ну например такой вопрос как вы себя чувствуете, как вы себя чувствуете, будучи в одиночестве, в своем таком альтернативном мнении? Я говорю, ну это же ложь. Ну вы мне задаете заведомо лживый вопрос. Сижу, смеюсь. говорю, Ну вы понимаете, что это ложь? Вы мне сейчас задали вопрос, заведомо лживый вопрос. Она говорит, почему? Я говорю, ну откроем мой пост, посмотрите. Я одинок? Посмотрите, сколько людей публично. А теперь давайте посмотрим, сколько в личку написало еще. Людей. Я говорю, я говорю, ну почему вот вы изначально строите вопрос так, чтобы человека оболгать? Чтобы изначально поставить его в ту позицию, в которой он на самом деле находиться не должен. Это абсолютно одна и та же методичка. Вот я помню, когда э, западные корреспонденты также задавали вопросы, что Лаврову, что Путину, любым э, публичным лицам, они заведомо задавали вопросы, Которые должны были собеседника поставить в ту позицию, в которой ему приходится оправдываться. А это не так. Я говорю, вы сами были на Украине вообще когда-нибудь? Она говорит, нет. Я говорю, а я много раз был. Представляете? И там в каждом городе живут разные люди. Во Львове, да, там очень много э, э, народу по дурости по своей. Поехала воевать в 2014 году э, против Донбасса, западной Украины. И очень много семей потеряли своих. Братьев, сыновей и так далее. Там очень много э, горя, а то принесло западно, на западную Украину э, всеми. Поэтому там русских ненавидят. Ген... На генетическом уровне ненавидят ненависть к русским. Я приходил в аптеку, я приходил там, в такси, магазины. Они отказывались разговаривать со мной по-русски во Львове. Я переходил на английский, они по-английски не умеют говорить. Я делал презентации во Львове. Сидит зал. Пару человек встают и просто уходит. Они говорят, мы не будем на русском языке презентацию слушать. Я говорю, давайте на английском. Они говорят, а говорят, мы по-английски не говорим. Размовляй на мове. Я говорю, ну вы идиоты. Ну я из Эстонии. Какая мова? Я из Эстонии, чуваки. По-английски вы не говорите. По-русски вы не хотите. Ну, ну, ну, я не могу с дебилами иметь дело. Извините, до свидания. Все. И продолжал, естественно презентацию свою. Ну, поржал там над ними весь зал, потому что ну это же просто. Вы понимаете, уровень зомбирования населения? У нас, кстати, такие уже пару беженцев есть в Эстонии, которые на мове э, пытаются заставлять вокруг себя говорить. Потому что сами на английском не говорят, на эстонском не говорят, а на русском не хотят разговаривать. Вы понимаете, что у людей в голове творится? Это же просто беда. Что у людей творится в голове? Их ломает, как наркоманов, от того, что действительность другая. Потом мы перешли к следующему вопросу. Ну, понятно, что там во Львове одни люди, в Киеве другие люди, в Одессе. Я сам ей рассказывал, показывал. Причем это же многонациональная многонациональная страна. Армяне, болгары, румыны, венгры, русские, цыгане, э, э, русины, украинцы, молдаване. Там живут много разных наций. И они на между собой, конечно, говорят на русском естественно и для нее это опять был шок что больше половины населения украины разговаривает оказывается на русском и думает на русском и они не включили они жили там веками и они не они не являются якобы коренным народом украины что это говорю это не, не нацит это не дискриминация скажите мне пожалуйста она, э, ну да ну, ну да наверное да и, и, и самое интересное что она сама ничего этого всего не знала и она каждый раз она говорила, ну я переспрошу своего коллеги, которая отвечает за, э, за Украину у нас в студии. Я говорю, переспрошу. То есть, ну, видео, она не, она не верит этим видео, которые стоят в интернете. Она переспросит. Понятно, что так какую-то свою там охинею начнет ей задвигать, не имеющую к реальности никакого отношения. Я говорю, вы понимаете, что вы даже ни разу не были, ни один западный журналист даже ни разу не был из, из больших телеканалов. Ни один западный журналист даже ни разу не был на, на той стороне разграничения в Донбассе, с этой стороны вы приезжали, а туда вы не ездите. Почему? Почему вы не слушаете другую точку зрения других людей? Это тоже украинцы. Вы представляете, граждане Украины. И она... Потом задает вопрос. Мне так понравилось это. С чего вы решили? Где вы взяли это вранье? Про биологическое оружие Про биолаборатории на территории Украины Я беру Опять я смеюсь, беру, ставлю ей Викторию Нуланд, которая об этом говорит Знаете, США У нее опять челюсть, бах, она опять сидит Причем там уже не сослаться на русский язык Потому что Виктория Нуланд на английском языке Говорит, да, у нас есть проблемы Мы пытаемся э, вывести Патогены и оборудование Чтобы русских не захватили из наших лабораторий на Украине И она опять и опять раз, как только я ее прижимаю Фактами к стене она опять хоп И перескакивает тут же на другую тему Вот, ну и Спросила интересный момент такой, Я говорю, я говорит, а езжу по Эстонии, по стране Люди боятся давать интервью Почему это происходит? Я говорю, потому что будут последствия Потому что обязательно будут последствия Мало таких Таких психов, как я, которые боятся говорят говорить правду против толпы потому что будут последствия я всю жизнь говорю правду и буду говорить правду и плохое и хорошее что про россию что про украину что про эстонию то же самое и про Эстонию она говорит а что вот про Эстонию я говорю ну у нас комфортная страна у нас хорошие колоде у нас э, море мое любимое море которое дает возможность дышать у нас э, пробок мало в стране. По сравнению, допустим, с России. Я там жил 7 лет в Питере и в Москве. Ну, дикие пробки абсолютно. У нас коррупции мало, нету. То есть она на самом-самом высоком уровне, а на бытовом уровне ее нет. У нас на бытовом уровне нет межнациональной розни. Да, у нас есть, э, скажем, разное понимание истории между мной и моими, допустим, эстонскими товарищами, знакомыми, коллегами. Разное. Но это не мешает нам, будучи разумными людьми, общаться, дискутировать и, и зарабатывать вместе деньги. Потому что самое главное ⁇ это мозг. И она, конечно, была очень удивлена. Но вот э, очень много отказов она получила из-за того, что люди просто боятся э, выражать свою точку зрения. Ну и напоследок, когда она все это услышала, э, она говорит, ну хорошо, тогда скажите мне, что революции достоинства не было на Украине, я беру опять. Я говорю, ну конечно, Янукович вор, конечно, он коррупционер, конечно, он э, отбирал у людей предприятия, конечно. Но это не означает, что надо было делать госпереворот. Это не означает, что нельзя было 3-4 месяца потерпеть и назначить новые выборы, за которые вы гарантировали вы гарантировали, Германия, Франция были гарантами соглашения, подписанного между оппозицией и Януковичем. И на следующий день вы его нарушили и съехали, как, как ни в чем не бывало. Вы знаете об этом? Я говорю, вы об этом знаете? Вы читали? Вот я читал. Я говорю, вы читали Минские соглашения? Вот вы утверждаете, что Россия является, не исполняет Минские соглашения. Вы читали их? Россия не является стороной Минских соглашений. Вы хоть знаете? Опять, она не знает таких простых вещей. Они не знают элементарных основополагающих фундаментальных вещей не знают вы представляете просто не знают я не знаю с чем это связано с тем что может быть с тем что они реально стремятся к тому чтобы население окончательно отупела чтобы легко бы можно было им манипулировать и э, управлять может быть это связано с тем что у них самообразование очень специализированная. То есть у них есть некий узкий участок работы, вот такой, за который они отвечают, они не, они не согласны смотреть правое и влево. Может, с этим связано. Специфика другая. Именно поэтому, кстати, сейчас западные санкции никто не просчитал на Западе. Чем они обернутся для Запада? Они для, для Штатов обернутся, наверное, маленькими проблемами. А для Европы они обернутся катастрофой. Если сейчас ничего не изменится, и если Европа будет вводить, вводить и продолжать вводить свои пакеты санкций, то для Европы в первую очередь это обернется катастрофа. Потому что металл, пшеница, топливо, газ и прочее, прочее, все то, что давала Россия, это является основой, фундаментом для производства. Они этот фундамент сами себе подрубают. И деньги уйдут из Европы в Штаты. Из Европы в Штаты, в Индию, в Китай, в Россию. Уйдут деньги. И тогда, что я очень хочу посмотреть, что они будут рассказывать сами себе, что опять Путин виноват, видимо, я так понимаю. Ну и напоследок, возвращаясь к этой истории по поводу переворота, я опять ей включаю Обаму, говорю, смотрите, это же не Путин говорит, это Обама говорит, что мы, мы перевернули власть на Украине. Это Обама говорит, и Виктория Нуланд, выступая в госсенате США, говорит, нам это обошлось там. 5 миллиардов долларов, там, за 4,5. Я говорю, вот выступление, ну, смотрите, это же так просто. В 21 веке, ну, все есть. Почему вы решили, спрашивает почему вы решили, что украинская армия должна была обязательно наступать? Я говорю, это, это совсем просто. Говорю, ну, это прям совсем просто. Два месяца Запад рассказывает о том, что Россия вот-вот нападет. Если вы понимаете, и, и рисует картинки, что Россия нападет с 5-6 сторон. Но если вы думаете или боитесь того, что Россия нападет, это же очень просто. Вы, исходя из тех картинок, из тех стрелок, из тех планок, откуда якобы Россия должна напасть, вы там формируете оборону. Вы не концентрируете ударный кулак из 150 тысяч человек, ударный кулак, самый боевой, на маленьком участке фронта по направлению в Донбасс. А вы распределяете оборону так, чтобы сдержать нападение России с 5-6 направлений Смоленщина, Воронеж Белоруссия, Одесса Россия Приднестровье и так далее вы, вы размещаете оборону так укрепрайоны строите, так чтобы Россия не смогла ее преодолеть, вот как, как на Донбассе сделано, укрепрайоны, которые сейчас Россия преодолевает 8 лет строили укрепрайоны, там серьезные укрепрайоны Сегодня на го под, под, под Горловкой был прорыв, на 8 километров российская армия прорвала и ДНР, и ЛНР, эти укрепрайоны, но так там сумасшедший просто огневая, огневая сегодня. Был просто не немой для того, чтобы преодолеть эти укрепрайоны, которые 8 лет там строились. И вот уже, считайте, две недели операции. Ну так кто мешал-то распределить войска таким образом, не формировать их ударным кулаком, а распределить по всей территории, по всему фронту так, чтобы отбить атаку? Это уровень 7-8 класса школьник, любой школьник вам это скажет. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть военным стратегом. Это элементарно, но ну абсолютно элементарно, прям на поверхности. И в итоге именно поэтому сейчас украинская армия попала в котлы. Именно поэтому сегодня-завтра замкнется котел под Донецким, там серьезная группировка, 50-60 тысяч человек. Именно потому, что вы там ее сформировали, как ударную группировку. Опять она сидит, у нее опять нет аргументов, опять челюсть отверзла. Потому что она впервые потом задумалась вообще. Она впервые подумала об этом. Потому что ей же рассказывали штампы. Она разговаривает штампами. Общие фразы. Никакой конкретики, никаких фактов. Только штампы. И она сидит. И в итоге она мне говорит, в конце интервью, что она мне говорит, Олег, я хочу вам честно признаться, потому что вы знаете, вы тут такие факты приводите, такие рассуждения. Вы так подкованы оказались, что я не смогу ваше интервью поставить а, в, у нас в телеэфире. Мне не даст редакция в полном объеме поставить. Я попробую маленькое саммер из нескольких предложений а, воткнуть а, в эфир того, что я проехал в Эстонии и собрал официальную точку зрения. И вот попробую, может быть, мне редакция разрешит несколько ваших предложений, там, которые я сама подберу, вставить в эфир. Вы знаете, ну, у меня после этого, у меня даже слов после этого не было, я так расстроился. Во-первых, я расстроился, что я три часа тут <решу> распинаюсь перед человеком, который до этого давал мне слово о том, что она, что она не будет ничего вырезать, что она поставит в полном объеме, что все будет хорошо. А потом в конце интервью берет и говорит, ну нет, буквально, вы знаете, нет, такие факты я не смогу поставить. Тут все переворачивает всю картину, ваши факты переворачивают всю картину западных масс-медиа. У меня будут проблемы, честно говорит мне человек. Меня редакция не пропустит, я, а я не хочу лишиться работы. Поставлю 2-3 минуты. И вот оно все, вот оно все всплыло наружу, понимаете? Вот... Каждый из вас после этого, который мне что-то говорит и пишет Про то, что я якобы не прав Вот это и есть квинтэссенция так называемого либерального фашизма Вот это и есть ваша суть Вы, мало того, что не хотите слышать другую точку зрения Вы ее не принимаете, не хотите Вы не хотите смотреть фактом в глаза Только что сегодня на моем посту, обратите внимание Пишет Марга мне, моя эстонская знакомая Олег, ты, ты пишешь еруду, пропаганду, опять штампованные общие фразы. Я говорю, Марке, прочитай мой пост. Скажи, где я написал неправду. Какие факты? Из моего поста. Вы что думаете, она написала? Опять такая же херня штампованные общие фразы. Не хотят люди разбираться в правде. Им удобно сидеть в своем домике, в своем мирке и думать так, как они думают. Они не хотят себе признавать, что они неправы. Не хотят. И не хотят дискутировать по сути, по фактам. Не хотят. Даже журналисты профессиональные, которые должны это делать, которые должны вызывать собеседника на разговор, они не могут. Они не в состоянии, потому что не хватает информации, квалификации, способности мыслить и разговаривать. Ну и естественно, ну, никто разрешения не дает. Вот это и называется либеральным фашизмом. Это называется цензура. Мы все против этого боролись когда-то в Советском Союзе, когда боролись за гласность. Ну где ваша гласность, товарищи журналисты западные? Где ваша гласность? Где ваши сострадания, крики, товарищи эстонские журналисты, эстонские мои коллеги про вчерашний удар .у? Где оно все ваше? Где оно? Где ваши крики и яхи о том, что людей не выпускают из городов нацики? Мои знакомые звонят в Киев, я звоню в Киев, людей не выпускают гуманитарные коридоры. Вы знаете это. Где ваши все возмущения по этому поводу? Война это плохо. Война это смерть. Но что к этому привело? Ну задайте себе простой же вопрос. Есть соглашение Россия-НАТО 1997 года. Соглашение подписанное. То так называемый ультиматум, который Путин выставил в декабре западу. Это копипейст этого соглашения. Там написано «Исполните его». Эстония, Латвия, Литва заходят в НАТО. Не размещают ударные вооружения у себя в стране. Не размещают. Не размещают ударные вооружения в Румынии, в Польше, на границах России. Не размещают радары и прочее, которые могут принести угрозу России. Все просто. Россия со своей стороны гарантирует безопасность этих, этих стран. Ну подписали же договор, но ну, все же нормально. Ну просто исполните его и все, и не будет никаких боев. Ну не хотят. Нет. Построили ПРО якобы против Ирана. Якобы. У границ России ПРО ну, более тупого, тупого объяснения сложно придумать. Которое перекрывает всю территорию России до Урала. Но это очень просто. Перекрывает. А ваши отмазули от, от того, что якобы не собираются нападать. Ну так это отмазули. Они ничего не стоят вообще. Мировая политика так не делается. Мировая политика это основа потенциала. Если есть потенциал, значит он когда-то будет использован. Висит на спектакле на, спине, на стене ружье, значит оно выстрелит. Все, вот так делается мировая политика. Никто не может основываться на каких-то эмоциях или на желании настроения того или иного западного президента. Никто этого делать не будет, это же понятно. И уж тем более КГБшник Путин у которого такая школа за спиной, что мама не горюй. Ну понятно же, что он обеспечит обязательно обеспечит безопасность России. Безусловно. Ну это же понятно абсолютно было. Каждому человеку думающему, он попросил, выполните договор. Россия, НАТО, вы его подписали, выполните. Это просто. Нет, надо было через губу с ним разговаривать, надо было его послать, надо было поржать, поиздеваться, посмеяться, поухмыляться поунижать. Русских вы дебилы. Вообще о чем с вами разговаривают русские? Ну и что теперь? Уже не так смешно, да? Уже не хочется ухмыляться. что же социальные так перепугались-то? Вы же все были так такие ух. Где вся ваша ух? Куда пропала вся ваша ух? Потому что вы поняли, что, блин, дело серьезно. Вы поняли, что разговоры закончены. Теперь начинаются действия. Мне очень жаль. Потому что украинцы это такие же русские, как и я. Убивают украинцев, значит убивают часть меня. Потому что киевская Русь это часть меня. Американцам наплевать, европейцам наплевать. А русским не наплевать на собственную безопасность и на украинцев. Поэтому они не равняют города с землей. Не равняют, понимаете? А пытаются хотя бы какие-то гуманитарные коридоры делать слава богу иначе был бы вообще кошмар просто и дай бог чтобы не доводили до этого дай бог я молюсь каждый день чтобы быстрее закончилась война чтобы быстрее этих нациков уничтожили и чтобы быстрее э, нормализовалась жизнь в украине я сам-то с удовольствием поеду и сам все буду помогать и все делать для украинцев для большинства населения украины которые нормальные люди по самым пессимистичным источником порядка 5 миллионов уедет. Ну так 5 миллионов уедет, 25-то останется. И будут жить в той стране. А потом куча народу еще и вернется. Потому что там коммуналка будет дешевле. Потому что жизнь то будет дешевле. И потому что Украина это житница Европы. Потому что в Украине потенциал огромный, который нацики загубили. А Россия этот потенциал будет восстанавливать. Вот в этом вся суть. Все, что я хотел вам сказать, господа И рассказать про интервью Которое не выйдет в эфире Потому что факты Не сходятся С официальной точки зрения Вот такая история, господа Всем спасибо, всем пока, до встречи